Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лен Смирнова. И как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня майнер называется Global, Global Mining. И в этом видео сделать обзор на этот майнер и сделать вывод в режиме онлайн. То есть проверить его на выводах. Хотя многие уже писали, блогеры, видео по майнеру этому, о том, что он платит. Значит, умные инвестиции. Сегодня стабильный доход. Завтра здесь два языка, английский и русский. И здесь майнер, майнить TRX и Dogecoin. Значит, что здесь? Создать аккаунт, увеличить скорость, получать прибыль и выводить. Старт 24.08. У участников более 3000 резерв выплачено. Ну, здесь как бы процент 20-30-50%. Минимальный депозит здесь от 3 x и от 5 Doggy и вывод соответственно минимум 5 Doggy COIN 5 трона вот. так далее что здесь новые инвестиции новые выплаты ну и все партнерская программа одноуровневая значит регистрация здесь кликаем кого заинтересует стать инвестором и прописываем или же адрес кошелька Трон криптомонеты Трон или же Dogecoin один из двух выбираете я прописывала Dogecoin кликаете войти авторизация также вставляем адрес кошелька кликаем войти Вот мой Азайс кошелек кошелька. Инвестировала я сюда 10 криптомонет Дуги Коинов. На балансе у меня уже есть минималка. Два партнера. Значит, здесь баланс вывода. Партнеры пополнено. Выплачено. Я вот сейчас хочу сделать все это в режиме онлайн. И что у меня здесь? Значит. Это скорость, прибыль в день, прибыль за месяц. И здесь идет майнер. У меня на балансе 1.53 логи коина. Клику сюда «Собрать». Все, я монеты собрала. И у меня на балансе стало 6.97. Значит, что Что далее? бонус. А, ребятки, здесь есть бонус. Я про него и забыла. Я его даже и не получаю. Значит, бонус выдается один раз каждые 24 часа. Размер бонуса определяется случайным образом от 0.01 до 0.05 рублей. Вот Как-то так здесь написано. Кликаем «Получить бонус». Успех. И мне дали 0.004 по рубли по USDT. В общем, ну, тем не менее. Монета. Вот моя кошелька. Так. Бонус я вам показала. Так. Далее. Это выход. Вкладочка партнеры. Находится реферальная ссылочка. И вот здесь рефералы будут. Так. Для что? Это вкладочка «Вывод». Значит, «Вывод средств». Введите сумму от 5 до 600 монет. Вот только не знаю, ровную сумму вставлять или можно вот с этими копейками Значит, Давайте попробуем с копейками. Если не получится с копейками вот с этими, то я введу ровную сумму. Вот я ввела. Клик вывести. Успех. Выплата успешно обработана. Ух ты. Хорошо. Значит, смотрите. 6,97. Значит, следующая выплата через 11 часов 59 минут. Ну, да ладно. Далее депозит вкладочка. Вот я при вас сделала вывод. Сейчас пойдем в кошелек и проверим. 6,97. Новый депозит. Как здесь сделать депозит? Значит, сюда вводим сумму. Минимум 5 криптомонет Доги или, US, ой, доги или Криптомонет Трон. И кликаете увеличить. И там все по инструкции как бы вам напишут. Далее давайте перейдем к Доги Coin, Клику транзакции. И что-то нет у меня пока транзакции пока ничего нет вывод средств возможно нужно обождать поставлю на паузу от 31 08 дождусь вывода и после я продолжу и покажу вывод прошло несколько минут монетки друзья поступили на баланс все замечательно майнер Платит. Время нужно на подтверждение. Все мы понимаем, что это криптовалюта. И прошло немного. Ну, там, не знаю, минут 5, может 7, эти подтверждения. И все монетки зачислились. Значит, баланс мой увеличился. И транзакции от плюс 6,97. Ну, вот с этими с копейками. Не забываем о том, что это инвестиция, а все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Как будет долго он работать, я понятия не имею. Но, тем не менее, я зашла. Надеюсь, я не пожалею. Вот. Ну, а вы же решайте сами. Я вам показываю, где я работаю, где я зарабатываю. Ну, так как говорится, дело хозяйское. Ну, депозит делать, я вам сказала, сюда вводите сумму. Минимальный депозит от 5 трон и от 5 доги коин. И вывод минимальный также от 5 монет трона и доги -коин. Ну, а это общая статистика. Вот. Ну, и все в принципе. Что еще? Я вам показала. Ну, а вводить один из кошельков или Доги Коин кошелек, или Трона кошелек. Я ввела для разнообразия в Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.